Знаете, ребят, однажды произошло что-то поистине крутое и странное. Я, обычный человечек, посещающий 12 класс самой обыкновенной гимназии в Германии, направилась в школу. С собой я взяла D20, D20. Короче... Кубик с двадцатью сторонами, который используется в ролевых настольных играх. Например, во что я играю с друзьями каждую неделю, Подземелья и Драконы, или Dungeons and Dragons чтобы вы понимали мы в нашем кругу считаем эту штуку священным нечто ибо каждый раз когда я беру его с собой в школу нам по счастливой случайности везло и этот день вновь это показал я сижу на паре по математике это был скучный урок мы просто выполняли задачки по теории вероятности и тут или что-то вроде того звук оповещающий, что сейчас директор или секретарь его вновь скажет свою восхитительную речь из двух слов, ну, вернее, из трех. Es Перемена на дождь, если переводить с немецкого. Это означает, что всем козявкам можно оставаться в здании. У нас, как у элитки и старшеньких, то есть 10, 11, 12 класса, есть даже свое кафе, и нам выходить на улицу не обязательно. И вот раздался... Голос. И мы уже начинаем шутить, как вдруг... Дорогие, Дорогие ученицы и ученики, ученики 12, -го 12 -го класса, класса. Это были мы. В вашем, вашем курсе обнаружено подозрение на, подозрение на, корь. на корь. Поэтому, Поэтому просим вас, вас незамедлительно, незамедлительно отправиться домой. домой. Вы освобождены, Вы освобождены от уроков. Следуя Википедии, коре это для тех, кто не знает... Острое инфекционное вирусное заболевание с очень высоким уровнем зарадности, которое характеризуется высокой температурой до 40,5 градусов Цельсия, воспаление слизистым, воспалением слизистых оболочек, полости рта и верхних дыхательных путей к и характерно пятнисто-популезной сыпью кожаных покровов общей интоксикацией. Я не поняла, что я только что прочитала, но это звучит страшно. И у нас был шок. Конечно, никто не воспринял это всерьез. Мы радовались, что нам разрешили официально прогулять уроки. Я только что заметила, что все лучшее достается только 12 классам. Мы заслужили после 12 лет заточения и мук, и скорби. Мы с друзьями встретились на нашем месте. И первое сообщение, которое я отправила в наш групповой чат, было... Итак, кто источник заразы и нашего счастья? А, в общем, мы отправились домой. Нам сказали, что завтра к нам приедет больница, чтобы каждому поставить или проверить прививки от кори. И... Да следующий день я встретила директора, и он сказал мне, что вышла ошибка, и никакой э, Кори не было, и невинной походкой ушел в свой кабинет. До сих пор неизвестно, кто, как и почему вызвал подозрение на Кори, но мы все знаем, что это все виноват Ди Твенти, и он спас нам жизнь в этот день.